это ответы не болезней не бед как хочется нам туда где светит одна звезда где с нами любовь всегда. Все. Отныне боли не будет Радость моя звезда в небе взошла А на изменения наших судьб, Ведь смерть побеждена Младенцем в яслях хлеба и лучики тепла согреют Божьим светом. Пришла в мир чистота, праздник Рождества. на на на на на на на на-на-на. Да он пришел Новый Завет, Любовь, надежда, искупление. Он вечный Бог, жизни вечный свет. Для нас грешных во спасение, Ведь смерть побеждена. Владенцем в яслях хлеба и лучики тепла согреты Божьим светом Пришла в мир чистота праздник Рождества. на, -на, -на, -на, -на, -на, -на, -на, -на. Рождества, на, -на, -на. Радуйся, мать, царя Христа, Солнце правда, нам родшая, Духом святым, благословенная, Царица наша, все благая, смерть побеждена. Младенцам в яслях хлеба И лучики тепла Согреют Божьим светом Пришла в мир чистота Праздник Рождества Рождества Господи. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лавровские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. Хотелось бы поздравить всех с праздником Рождества Христова. Это очень важный для христианина, для православного особенно, день. Мы все радуемся, ликуем. Вот В мир вошел и воплотился Христос. Вот, а сейчас мы слушали песню, которую нам исполнил Сергей Гудаев. Он приехал к нам издалека. Сергей, расскажи вот, о себе. Да, здравствуйте еще раз <съя> с телезрителями. Поздравить тоже хотел присоединиться. поздравления Рождества. Я приехал из Ельца. Есть такой город, Липецкая область. Вот. Сам я автор-исполнитель. Тоже пишу песни, музыку. Я поэт, то есть состою в Союзе писателей России, вот. много раз номинировался на многие, наци... на многие премии национальные, это как поэт года, это от Союза писателей лирика года, дебют года, наследие, вот недавно была такая замечательная встреча в городе Костроме, и знакомство с великим князем Юрием Михайловичем, ну, в общем, занимаюсь вот так вот творчеством, mm -hmm. — И это тебе приносит доход, да? Я бы не сказал ты так. — это существует В основном я работаю в совершенно другой сфере, mm -hmm. на жизнь зарабатываю. Это как, бы, это как бы образ жизни, наверное, музыка. Mm -hmm. Это то, что, естественно, живет в каждом Душа человеке. — Душа просит, да? — Душа просит, да, несравненно. — То есть есть некоторая часть в твоей жизни, вот, творческая, да? И Но ты вот себя так... реализуешь. Когда ты это... Как ты это почувствовал, что ты творческий человек? Хотел вам еще побольше чуть-чуть рассказать. Да. Дело в том, что я еще до сих пор пою в архиерейском хоре, у нас в Ельце, пою mm. в храме, в, каза... в Елецкой Матери Божией. То есть с детства я в церкви, у нас замечательный владыка э, Максим, который очень наши хоры все приподнял, то есть храмы восстанавливает. То есть своя епархия пивают наконец-то, mm. много концертов проводит, огромную такую творческую деятельность ведет, тоже творческий человек. А как началось творчество, и как все к этому пришло, ну, это с далекого детства началось. То есть мои родители, все бабушки и прабабушки, все были верующие. То есть, поэтому я всегда был в храме с детства, в воскресную школу ходил. То есть это как бы естественно в жизни было. Есть, сестра Регент, но ну, она заканчивала музыкальную школу, а потом как хоровой дирижер закончила училище, потом университет. И так что музыка звучала всегда в доме. А такая история произошла, я учился в православной гимназии. И, как всегда, был непослушным ребенком, когда говорили о девайсе, о девайсе, как раз погода была зимняя, и я выбежал и простудился очень сильно. У меня был страшный атит, причем э, он дал осложнение. Я оглох на оба уха на 50%. То есть 50% оглохнуть, это, вы сами представляете, не слышать ни машины, это не слышать ни людей, ничего практически не слышать. И когда в свое время, то есть родители меня привели к врачу, Врач пытался помочь, но он сказал уже, уже все, бесполезно. Я могу максимум то, что в моих силах, при его случаях, которые у него были в жизни. Я могу только сделать так, чтобы дальше слух не падал, но ребенок будет инвалидом 100%. А, но ну, так как по ваше воздастся вам, как Господь и говорил, и я верил, и верю до сих пор в это. Я молился всю ночь, читала Акафисту Матери Божией, Казанской, потому что как бы она всю жизнь нашу семью охраняла. И то, что мою маму благословляла бабушка на свадьбу, и так, и так, и так далее. Mm -hmm. Читал Акафист Тихону Задонскому. Молился горячо, детской вот этой молитвы искренней, настоящей. И на следующее утро я проснулся, весь гной на подушке, я все слышал. Я пришел к врачу, врач был удивлен такой. Врач его зовут Бехмания Вильсей, вот он, Он был удивлен и сказал такое: "Я первые слышу такого, это, это чудо, Бог есть". И он веровал тоже в Бога. И вот с этого как-то и пошло творчество, пошло, пошло, знаете, стихи, музыка, то есть как вот настолько естественно, как бьется сердце человеческое. Mm -hmm. вот, Господи, открыл, открыл да. слышание, слух. Слышание, такое. да. Ну, спой это... еще что-нибудь. А вот как раз про эту тему mm -hmm. я не только на свои стихи пишу да э, и бывает пишу на других авторов ну, я сейчас хотел немножечко свой стих прочесть mm -hmm. можно когда yeah. и исполнить песню молитва это на стихи ирея отца романа алексеева он мой замечательный друг и тоже э, и коллега в чем-то и наставник я не ищу пред богом оправдание Грехов житейских тянет груз. Живу все время в ожидании И на коленях пред лампадой молюсь. О, сколько будет испытаний На шатком жизненном пути! О, сколько ждать еще страданий, Какой дорогою пройти! Я рад кресту на теле бренном, Который греет верой грудь. Он говорит мне, будь смиренным, когда пойдешь со мной в путь. И не ищи пред Богом оправдания, а помни о грехах своих, твое спасение, покаяние, воскреснуть, жить среди живых. Богородица непорочная, Матерь Божия, матушка, На смирение и снопение, Осторожное упокой в Милосердия, мою душу, во спасение, во спасение Богом данная, нам заступница, непрестанная, под покров чесны, ко пристанищу. Прими меня, глаз зывающий, утоли печаль. Боль сердечную скорь души моей, Бесконечную боль накмыкалась. Гори мычная, погрись всех моих, Жизнь привычная, поспеши на Всем помощница, без тебя душа. Без дар божественный. А порочью я, оптепетая, моя матушка. Огородница, ты прости меня. такая вот песенка. Ну, мы сейчас, хотел сказать, тоже сейчас двигаюсь, как бы, в творчестве пошли подъемы. Приглашать вот тоже начали на многие места, вот и Кострома, и Воронеж, и 13-й международный фестиваль. И вот сейчас номинирован национальную премию «Русь» в связи с рождением Сергея Александровича Есенина 3-го октября, в следующем году будет награждение в Доме литераторов в Москве. У меня есть студия. Мы сейчас наконец-то собрали студию Ельция Стас Дешин, друг такой замечательный, который профессиональный звукорежиссер. И то есть как бы мы записываем сейчас в данный момент альбом. И готовлю как раз сборник стихов своих в следующем году. Но тоже на тематику, конечно, и духовную, и любви, потому что ничего не чуждо человеку. Ты на взлете, да? На взлете, как бы, да, да, очень приятно. И то, что это тема духовная, тебя радует, ну, то, что ты можешь это все самовыразиться. Да, это да. самое главное. Это настало время. Да, да, знаете, вот так и есть. Всему свое время, как и у Сираха еще было сказано. Как время любить, время детей растить, время ненавидеть, там тоже было сказано. То есть всему свое время, до определенного времени. Пришло время петь песни. Раньше, да, знаете, как-то было... Ну, творчество не такое глубокое, оно было более какой-то поверхностное, потому что такой бунтарский период был, переходный возраст, рок, все такое. Хотелось протестовать против чего-то. Сейчас уже все совершенно по-другому. Сейчас уравновешенная спокойная жизнь, может быть, сила силу кратности возраста, осознание уже всего, которое вот через сердце свое да, пропустил жизнь свою. Ну, поэтому сейчас пришло вот такой вот период созидания, сказал бы вот так, наверное. Но почему именно гитара? Ну, во-первых, скажу так, дело в том, что это более прагматично, наверное, с собой ее взять и поехать выступать куда угодно, очень удобно. Но, с другой стороны, я играю на многих музыкальных инструментах, так как у меня все-таки я получил образование, также я играю на духовых инструментах, Валторну я в свое время освоил, в духовом оркестре долго играл, а потом рояль, соответственно, пианино, это мой основной инструмент. Как, поэтому я, к сожалению, вот, нет здесь инструмента, я бы больше Рождество ты бы исполнил. мультимузыкант, да, как бы получается? Ну да, как бы развивался, учился, хотелось просто все. Сейчас как раз время вот все эти таланты применять. Углубляешься вот туда духовную тему. Ну, вот как ты сказал, что... Ты такой человек, который воспитывался в православии, это, это, это же сейчас у нас новые люди, мы воспитывались в Советском Союзе, нам mm. запрещали верить в Бога, ну, и говорили, что Бога нет. А ты уже родился, вот интересное ощущение человека, который и родился в такой среде, и сейчас плодотворно ну, продолжает вот, существовать. Как, как, как ты вообще ощущаешь этот мир, когда воспитывался именно в православии? Очень, мне очень интересно. Ну, скажу вам, как есть, в любви я ощущаю этот мир. Я люблю всех людей, на самом деле. Всех. А был у тебя такой молодежный языческий период? Конечно же был, но... но... Ты не отрицал никогда Бога? Не отрицал никогда Бога. У меня был только... Бывал такой период, когда немножко я был расчарован разочарован именно в том, что не так, как все написано. Mm -hmm. бывает люди себя ведут немножко по-другому. А. То, То в есть в людях такой... разочаровывался? Да, больше как бы в людях, ну, в силу кратности возраста. И как бы для меня раньше было немножечко вот неправильное представление то есть я считал, как вот священник – это наместник Бога на земле, и как-то вот, ага. а не то, что это служитель Божий, то что... а было немножко другое представление, и поэтому как бы… То есть ты идеализировал, да? Идеализировал, да. Ага. да но потом кричили... были иллюзии разрушены, и ты немножко взволновал, да? Да, А потом вот что тебя вот как бы так вот вернуло, или не вернуло? Вернуло. На другой вот этап? Как бы вот я хотел вам сказать, вот, что? То, что, вот почему я в рог свое время ударился, uh -huh. потому что я когда учился в праздновом гимназии, нам запрещали заниматься спортом, как-то uh -huh. в основном как-то нехорошо, нас готовили как-то к будущему священству, вот. направление было такое, uh -huh. но еще дело в том, что были такие периоды, все мы мальчики Всем мы ребята хорохоримся, mm -hmm. бывает, и, и ссоримся. И дело в том, что меня доставал один мальчик в школе, я ему давал сдачи. но ну, по-другому он не понимал. А меня за это наказывали, я просто не мог понять, почему. Я все-таки, в принципе, прав был, mm -hmm. дав ему сдачи, потому что он по-другому не отставал. Вот и поэтому как бы... То есть ты не мог подставить щеку да, сказать, по Да, был. И просто что хотел сказать. Ну вот... Вот священник, который у нас там был, он с нами общался как со взрослыми, но все-таки все равно с детьми надо немножко по-другому. И поэтому вот был такой период очарования, но потом прошло время, я все осознал, все образумился, все писание уже и по И благодарен, сказать. да. И благодарен, и очень уважаю всех э, священников, Богу. которые Слава были Богу. со мной, которых я знаю. Да. Слава, Слава Богу. Богу за все. Ну, ну. Вот, э, значит, сейчас у нас в, нашей, в нашем мире православном появляются люди, которые рождены в православии. Угу. Меня это очень радует. И, и это внесут это знамя. Вот. Ну, еще что-нибудь по Сергей, потому что очень хочется, чтобы ну, да. ну, по, как можно больше послушать. Хорошо. Угу. Как раз вот из альбома я как раз и пою. Вот как раз актуально то, что вот эта песня была написана 10 лет тому назад еще. Угу. И оказалось, она, на мой взгляд, актуальна, потому что вот когда в больших городах оказываешься, я все-таки провинциал, хотя, несмотря на то, что работаю в Москве и часто бываю в Москве, все равно я провинциал душой и сердцем. И вот чувствуешь вот этот вот суматоху города, вот это вот, все спешат, все стремятся, и вот я, у меня родилась такая песня «Колокольный зона, я думаю, сейчас все поймете. Я в основном ее как-то исполнял всегда в дуэте с человеком, он меня на второй гитаре подыгрывал, ну попробую сделать, так, доступно, понятно. «Колокольный звон» — это музыка из стихи Майи. «Колокольный звон» Небеси неблаговест Ему мирской И напомни зло Бога А одним живем расскажи всем злом правду вечную тоже еще поймем душу русскую или забыли мы что твар привезли Заграничную Их порог И Их садом Строим власть свою По их подобию Душу травим табаком Расскажи всем звон Правду вечную, кто ж поймем поймет? Душу русскую опустел ведь храм Модным поколением лучше дискотечный хлам И вот так живем в гордом объединении Расскажи всем звон правду вечную, кто же еще поймет душу русскую? На на на Na na na живем что Очень много суеты в больших городах, это очень очень чувствуется, вот. и что Питер, что Москва, это большие города. Ну, мне кажется, что знаете, что в последнее время, как бы вроде, да, вот идет да то, что люди духовно, да, они идут, духовно идут в храмы, и очень много в храме молодежи, много людей, но вот современная эстрада, допустим, да, современная музыка, я бы назвал ее коммерческой музыкой, которую вот навязывают, mm -hmm. она не ведет ни к чему такому. И вот, знаете, сейчас вот много где я бывал, да, вот разговаривал, общался, сейчас людям не хватает именно вот таких песен духовности, где именно вот человек вот, вот затронул оба струнку его души. Потому что вот сейчас уже никого не удивишь, знаете, вот этим веком нашим гаджетов. Сейчас, пожалуйста, любые инструменты продаются, все продается, и вот это бах-драх-джих, уже никому ничего не удивишь. А таких глубоких песен я сейчас мало слышал, чтобы кто-то исполнял, чтобы вот реально вот за душу хватало, чтобы это... Как бы вот, ну, как сказать, даже не понимаю. Развернулась. А все-таки музыка – это универсальный язык. И настоящий язык – это все-таки разговор. Разговор души, это разговор сам с собой, разговор с Богом. Это как молитва, да? Точно так же. Ведь невозможно заставить любить человека против его воли. Невозможно заставить и петь человека против его воли. Поэтому эти чувства очень близкие. Да, спасибо, Господи, Сергей. У нас передача заканчивается. Первая часть нашей передачи. Вот, мы встретимся на следующей неделе. Сейчас наша передача подошла к концу, дорогие мои. Еще раз вас с рождественским праздником. Вот, Божьей помощи вам. Вот, с нами был Сергей Гудаев из далекого города Ельца. Ельца. Да. Вот, слушали его песни. И до скорых встреч. До свидания. Лист винограда на каменной кладке У разрушенный свод Я остаюсь, чтобы в этой загадке Образы выбрать для слов Капли дождя тишину нарушая, Ловко стучаться в окно Мне не обидно и мне не мешает Мне одиноко давно Небо не видно, в природе ненасти. Лист винограда дрожит А для меня безграничное счастье Вместе с листвою кружить, день зажигает улыбки прохожих, жжет по золотой листу, как же нас много на солнце похоже, Там за окном по утром. Доброе солнце и доброе утро, Добрые лица людей. Странное дело, но это не трудно. Ближним увидеть друзей. Лист виноградный на каменной кладке, По разрушенный свод. Я остаюсь, чтобы в этой загадке образы выбрать для слов. Капли дождя тишину нарушает, ловко стучаться в окно. Мне не обидно и мне не мешает не одиноко давно, не одиноко давно, не одиноко давно. Такая песенка просто изречение. Здравствуйте, дорогие мои! С вами передача ларусские встречи. Я и ведущий священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Сергей Гудаев, Город Елец. Сергей, ты сейчас спел песню о друзьях, о листьях, ну, о такого настроения у тебя. Я сидел, смотрел, на тебя слушал. И думал, что ты молодой, энергичный человек? Mm. Вот тебе все интересно, ты, ты постигаешь этот мир. Вот. Ну, какой-то вопрос такой внутри зародился. Вот, вот, вот энергия, вот эта, которая в тебе, вот, как ты ее вот, своя личная энергия молодого человека с божественной энергией соединяется, и нет ли каких-то вот противоречий вот этой человеческой твоей природы. Вот бывает, что в нас ну, много еще... Бывает, что и ветхий человек да, нас борет. Да, вот, Но ну, еще при, приметы разных века, которые нас в свои штампы затягивают. Вот Как из этого всего ты выбираешься ведь даже та же самая гитара, да, берешь для минор, да, и вот, сыграл и наложил какой-то текст, ну, такой православный, и ты через это можешь как бы уже самореализовываешься. Как это понять, эту грань, когда ты можешь уже считать, что это могут слушать люди, что это нужно людям? Как этот человек сам может почувствовать это? Вот В тебе как это происходит? Да, хорошо, я вам объясню, понятно. Ну, ветхозаветный человек, мы, наверное, многие живут сейчас, современные люди по ветхому завету. Как бы все-таки Новый Завет, Иисус Христос пришел, все уже сказал, разложил по полочкам, но мы все равно еще живем в ветхом завете большинство. А насчет творчества, хотел сказать, знаете, как происходит, вот это естественно все происходит да вот бывает какая-то строчка вы как сам творческий человек знаете крутится mm -hmm. в голове да или что-то вы заметили или какая-то мелодия сама в голове родилась или во сне приснилась, или бывает просто в процессе работы или просто сидишь об что-то пришло но во первых я все стараюсь пропустить через свое сердце и никогда не быть в разрез своей совестью и конечно Тому, что уже я знаю, да, то, что открыто мне через Священное Писание, через Дух Святых Отцов, я тоже это все читал, конечно, я тоже не вразрез с этим иду. Но знаете, как происходит в основном? Я сажусь за пианино, в основном пианино пишу, и начинаю, начинаю искать мелодию. То есть бывает, сначала мелодия рождается, потом только стихи. Мелодию начинаю искать. И уже в процессе этого я чувствую, что что-то уже начинает зарождаться. Если я начинаю плакать, вот я вам честно говорю, я начинаю, вот как раз, вот, потом я песню исполню, «Господь». Я вот именно так и писал. Тогда ситуация получилась, что у меня умирал отец, ну, к сожалению, он умер, все мы там будем когда-нибудь рано или поздно. И в этот период я писал эту песню. И я всегда пишу песни либо в хорошем, либо плохом состоянии, без разницы. Но, понимаете, когда у меня появляется чувство, знаете, такое, как во время молитвы, вот хочется плакать. Вот, и, не то, что там А, здорово! Как же это круто! А наоборот, вот ты вот самому аж вот как в душе, это вот продолжение пошло. И вот тогда я -то, чувствую, -то, что, наверное... Да. да, знаете, как получалось, что потом я там песни показывал, вот эту, многим людям разных профессий и разных конфессий, можно сказать, совершенно разным людям. И, в принципе, все сказали, да, душевно, очень за душу взяло. То есть, тогда я понимаю, что это так и есть. То есть, этот процесс и в других людях. Когда да. ты понимаешь, что, да, вопрос-то такой, что когда... Как мы можем понять, имеем мы право, я -то, тоже в самом -то числе но где-то а -а -а. вот эта грань, когда... Когда ты сам себе говоришь, что ты можешь уже людям это что-то показать. Когда понимаешь, что в тебе это происходит искренне, и что люди это могут, в людях тоже это может происходить, да? Это может быть созвучно кому-то, да? Ты как бы делишься своим состоянием. Ну, конечно, это же, как бы это тоже исповедь со своей стороны, ага. когда делишься своим каким-то духовным опытом, своим мировоззрением, своим мироощущением. Я хотел сказать, все равно я понимаю, что, что все люди уникально созданы, и нет mm -hmm. похожих людей, нет таких вторых, как вот мы, вы и все остальные люди взятые. Mm -hmm. Каждый человек уникален по-своему, в своем, в своей стезе. Но ну, просто у всех свои какие-то разные определенные таланты, но все равно истина-то же она одна. И если это на самом деле написано от сердца, от души, это если написано... Прожитое это на самом деле. И правда-то она, как я уже сказал, одна. И она все равно достучится до слушателя. И слушателю правильно, адекватно воспримет всегда. Она всегда ему западет. Она всегда будет жить в нем. Потому что это же естественно в человеке. Любовь. Любить это естественно. И Бог нам дал заповедь. Люби ближнего своего. И Он есть любовь. Поэтому как бы это продолжение у нас всех идет. Общее у нас. Я думаю, пришла пора следующей песне. Вот ты сказал песню как, как она называется: Господь. Господь. Ну, ее по-разному называют, либо Покаяние. Ну я в основном как-то вот назвал Вот Это как Господь. раз та песня, которая тобой прочувствована да? Да, да. и с этой, можно сказать, песни все это началось. Почему я стал в духовной тематике альбом как раз записывать mm -hmm. и работать сейчас. Клип будем скоро снимать ну, в Ельце. Твое сердце только здесь. Пред Твоею мой Творец, Сколько жил, не вспоминал Тебя, Пока в дом не ворвалась беда. Сколько в жизни грехов я Сотворил. И заблудший весь не знал тогда, Что Твоя святая Божья кровь Пролилась за грешников, как я. Господь, жизнь моя, Я не знал все время, кто хранит меня От напрасной смерти адского огня На коленях перед образом твоим Материнской твою была Господь я грешна, грешно, слеза, горит свеча. Кровь свое сердце В храме вновь Раскаяние слезы Наполнят душу кровь Мой Господь За все Прости меня И прими Окаяние грешника Господь Моя грешна грешна слеза горит свеча а, да. молитва моя Господь жизнь моя Грешна, грешна, слеза, горит свеча, она молитва моя. Господи. Я думаю, что вот кому-то такие песни очень нужны, особенно людям, которые ищут, ну, ищут, не определились, ищут, ищут себя, и через покаяние можно измениться, да, вот что очень важно. Человеку это очень важно измениться. И люди ищут, через чего бы можно было обрести себя. Да, самое главное найти себя. Да. В жизни. Да. Ну, видите, у каждого человека свой путь все равно. Не каждому подходит. каждому свой путь, свой крест, к каждому человеку. Потому что мировоззрение у всех все равно разное. Восприятие жизни разное. Но все равно ощущения одинаковые. Ну да, все же Господь нас создал. По образу и подобию. Я тоже спою песню в ответ... Ну, сам, сам, слышь. Зачем не любишь, ищешь лжи? И где твоя одежда белая? Одни мечтания и миражи. Душа моя была доверчива, но суета земных сует И жизнь пустая и беспечная Затмили мне небесный свет Да, я выбрал коротенькую песню, но в таком, в том же ключе, вот, в котором ты спел песню, можно сказать, поддержал эту тему, о душе человеческой. Да. Ну Расскажи, что у вас там, как вы живете в Вильце, В Ельце? более провинциальный человек по своему складу. В Ельце очень хорошая жизнь, умеренная. Не зря это же Родина Бунина, в свое время вот, земляк у меня был Пришвин, Тихо Николаевич Хреников, который вот, знаете, недавно тоже, так да, недавно, но да, знаю. Вот, город очень красивый, очень много храмов очень намоленный тоже вот очень много людей ходят в храмы то есть музыкальная жизнь там бурлит училище искусств университет имени бунина многие факультеты и о чем же я уже говорил о том что у нас и владыка очень интересный это сам музыкант вот он создает хоры то есть уже создал хирейский хор где я принимаю участие нас приглашают и свой хор в котором я пою я во многих храмах пел сейчас вот в елецкой иконы матери Божией пою вот. Коллектив уже, наверное, больше 15 лет я с ними пою. То есть у нас такой профессиональный уже коллектив. То есть музыкальная жизнь бурлит. Э у нас разные всякие направления. Музыкальные, литературные всякие. Ну и про свою жизнь также пишу. Сейчас вот готовлю книгу к выпуску, издательству. Свои стихи как раз вот уже скопилось. Большой э материал, который уже, уже надо реализовывать просто. Вот. Ну, что в Ельце... В Ельце, сейчас э, монастырь тоже у нас действует, женский наконец-то, который знаменский. Вот, еще один есть монастырь мужской, сейчас тоже ЮНЕСКО его взяли, будут восстанавливать. Слава Богу, сейчас храмы благоухают, все у нас, жизнь пошла. Своя наконец-то епархия появилась. То есть раньше у нас была Воронежская епархия, потом Липецкая, а теперь уже Елецкая. То есть я этому радуюсь очень. И поэтому музыкальная жизнь пошла и уже такая. Ну, как бы, воскресных школ очень много, и православная гимназии у нас есть, есть в честь Тихонозадонского. Задонского. Так что жизнь у нас идет э, таким чередом. Но, знаете, зато там такая равномерная жизнь. Там никто никуда не спешит. Там идешь по улице спокойно. А вот выходные дни бывает вымирает вообще город. То есть э, э, студенты приезжают к нам же из областей учиться. У нас же университет единственный такой. Вот. И очень много молодежи у нас. В городе, А вот в праздники, как вымирают в основном, вот идешь по городу один и черпаешь вдохновение. Я теперь понимаю, от чего Бунин черпал вдохновение. Я был в том же храме, где он в колокольне звонил в свое время, она все это сохранилась 19 века. Даже музей, не то что музей, у нас даже Пушкин гостил проездом был мимо. Вот, потому что старая дорога вела на Москву через Елец, и поэтому и цари ездили, и многое что было. И город так очень интересный, он был создан как Нордпост, и поэтому, когда были какие-то набеги, то Елец все терпел в основном, потому что до Москвы 380 километров. То есть что случалось, сразу уже посылали Гончего князю московскому. Говорили там, великий князь, все, пришел там Баты, Мамай, Тамерлан и все такое. То есть город был трижды сожжен в свое время такими вот набегами, но все-таки он жив, здоров, слава богу. Ну, И еще люди, знаете, мужественно, да, там встречались, да. не хотел... давались никого, там. Нет. Хотел вам сказать о том, что еще называется наша Елецкая земля, как э, говорят о том, что Игумения Богородица взяла на себя покров, покровом сам защитила землю Елецкую. Есть mm -hmm. такое предание давнее. А, когда пришел Тамерлан, у нас там есть братская могила вот тех людей, вот где Вознесенский собор, там как раз в форме купола тех времен кладбища, Когда пришел Тамерлан, он полностью уже заевал Елец. То есть у нас есть Красная площадь, она называется в честь не того, что красивая, а в честь того, что там недалеко река Сосна, и он порубил людей так, что вся Сосна стала красной от крови. почти кутку крови было, поэтому и назвали так. И, значит, когда он порубил, уже ему осталось что тут уже. Все, Елец он взял, тут остался вот Москва, 380 километров ровно. И по преданию, как есть, что ему во сне, в шатре, Приснилась а, дева с а, воинством, то есть он не понимал, кто это, что это, то есть с воинством, с, с святым, с ангелами, архангелами. И она ему запретила идти, она ему сказала: если ты повернешь, пойдешь дальше, то будет тебя ждать погибли. Когда он наутро собрал всех своих звездочетов, да, всяких вот этих экстрасенсов, можно так бы назвать их, вот, современным языком. И спросил, у них совета, они сказали, да, они слышали об этом, что русские очень сильно чтят, это Матерь Божия, и поэтому надо ее послушаться. И он как бы развернулся и повернулся и ушел, посвоясь. Поэтому у нас есть икона в честь этого. А эта вообще ситуация происходила, когда праздновалась Владимирская Матерь Божия. Вот в одно время. Угу. И поэтому даже крестный ход, насколько я знаю, был в Москве, потому что москвичи уже почувствовали, что паленым пахнет, что уже вот оно все. Они там был крестный ход, и вот как раз в это время им явилась Матерь Божия, он повернул. А мы как бы потом со временем Елецкая Матерь Божия стала, стали почитать. Время песни настало. Ну, да. Время петь песни. Хотел вот еще раз... Благодарить вообще всех, то что я очень рад, то, что Питер для меня, конечно, особый город, здесь особая, особая атмосфера чувствуется дух интересный. И, хотел отметить вообще людей, очень отзывчивые, подскажут, проводят, расскажут. Вот Александр Несков лавра очень здесь такое место намолено. просто я в восторге от того, что я в Санкт-Петербурге на самом деле. Я здесь не первый раз, но очень мне нравится этот город. Слава богу. А спеть я бы хотел такую песенку про этот мир mm -hmm. ну, как бы я не люблю рассказывать о песне, потому что песня сама за себя все говорит mm -hmm. Нам кажется порой, что этот мир чужой. Что не хватает сил нам на пути Что кто-то виноват И неудача рад твои. Виним мы всех подряд И все нам здесь не так Из всех лишь мы одни Всегда правы Но кто же виноват Нам в этом Лишь мы сами мы говорим одно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 Отнесись ко всем с теплом С пониманием, это ведь на что, Сделай шаг навстречу к свету Загляни ты в свое сердце И на маленькой планете На капельку больше станет Добрых людей На-на-на а если изменить, нам все здесь изменить, принять все тут как есть и полюбить, и заглянув в себя, другим простить их недостатки, поймем, что есть одна в жизни общая строка. От каждого из нас зависит всех судьба Что нам здесь только жить И что жизнь создаем в себе сами Мы вправе тут решать И вправе выбирать Добро или ту грязь, что душит нас И изменим нашу жизнь Не словами, а делами Посмотри на этот мир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 На капельку больше станет Добрых людей. Добрых людей. Добрых людей. Спасибо, Господи. Дорогие мои, еще раз вас с праздником Рождества Христова. У нас в гостях был Сергей Гудаев. Мы прощаемся с вами. До встречи. До новых встреч. Тоже хотел пожелать всем добра, мира, счастья, любви. Спасибо, Господь. Ослава. До свидания.